Так. Что, друзья, здесь у нас 1000 монет. Мы сейчас будем с вами перебирать 5 рублей. Вы им немного писали с просьбами выложить статистику. И вот, наконец, время пришло. Мы начинаем с 5 рублей. 1997 года московского монетного двора. Из значит из тысячи монет мне попалось 98 штук. Значит у этих монет достаточно стандартные характеристики: диаметр, масса и так далее. Они не магнитные, это понятно. В По обороте может попасться монета без блокировки, поскольку это 97 год, то Медные монеты научились блокировать только в то время, да, то есть, но в принципе, это редкость, как и, вот также могут попасться в обороте какие-то браки, там, брак поворота, еще что-то, но, в принципе, эта монета не предоставляет большого интереса, разновидности, которые у нее есть, штемпель 1.1 и 1.3, они тоже незначительны и большого интереса не представляют, я сейчас покажу, где же у меня... Значит, скругленная это 1,3, так, который поближе, а левее это 1,1. Сейчас покажу, вот, видно. Угол пятерки в одном месте скругленный, в другом сглаженный. И то они не представляют никакой ценности. Вот эти монеты у нас уже находятся в обращении где-то э 22 года. Да, в целом 20, но они могут еще иметь хождение, еще больше Потому что в Корее, например, там я видел, прям просчитал 38 лет э, монета одна имела хождение, просто в обороте По-моему, 50 вон монета Друзья, в описании под видео есть кликабельное содержание каждого года 5 рублей Так, вроде пока нету браков-поворотов Я думаю, их очень-очень много уже изъяли из обращения Не стоит тут колупаться так, мы знаем, да, что у монеты есть три стороны. Третья сторона это Гурт. Вот 97-го года Московского монетного двора. Блин, да, что ж такое разваливается собаки? Ты лы... не ну медь, видно, что она медная. Переходим да. дальше. Санкт-Петербургский монетный двор 5 рублей. Их чуть-чуть поменьше, их видно уже. Мне попалось 84 монеты из 1000. То есть. Но здесь чуть-чуть лучше качества, потому что те изношенные московского монетного раз сильно изношенные. Вот даже какая-то грязная попалась, видать, долго-долго где-то лежала. По поводу разновидностей, давайте возьму для примера хорошую. разновидности Аверса, вот это Аверс, у нас не обнаружено, он был один и тот же. Значит, основные разновидности у 5 рублей, которые чеканились в Санкт-Петербурге – разновидности реверса. Штемпель 1.1, 1.2, 2.1 и также наборная монета 2.23. Основное различие штемпеля 1.1 и 2.1 – это заостренный угол здесь или с пятерки, или скругленный. Это основное видимое, то, что можно увидеть. И также монета в обороте, которая не встречается, это наборная. Как я уже говорил, 2, штемпель 2.23. По практике монеты раннего периода, брак поворотов почти нету. В основном это только свежие, там, 18-го года, 17-го, 19-го уже. Вот этих, у этих годов можно идти брак поворотов, здесь нельзя. И, собственно, гурты у нас, 97-й год, Санкт-Петербург, вот, чтобы не было. Никаких но Даже вино Санкт-Петербург 5 рублей Вот они тоже все Все вот такие вот лысые медные С насечками Попеременно лысые Все, переходим дальше на 98-й год Переходим дальше К нашему 98-му году Московский монетный двор Вот, обратите внимание 98-го года 5 рублей Нашлось 127 монет если честно, это скучный год. Сейчас я найду хорошую, для примера, более-менее сносную. В сочетании Averse и Reverse здесь 6 разновидностей. Мы не будем каждую рассматривать, но единственное... Вот я сейчас перерывал. Вот обратите внимание на знак монетного двора ММД. Более-менее нечастая встречаемость у тех монет, где вот этот монограмма ММД, знак приспущен в этой пятерке. Вот я буквально сейчас перерывал, перерывал, ни одной не нашел, к сожалению. У всех знак, у всех монет приподнятый. Вот приподнята монограмма. То есть, если у вас в руках окажется эта монета, особо не рассматривайте ее. Редких нету. Единственное, ценные только здесь браки. И ценные могут быть в идеальном состоянии вот эти монеты. В идеальном. Все. А это все у нас Very Fine Plus, Very Fine и минус и так далее. Все, сейчас гурты посмотрим. Быстро гурты, гурты, гурты. Пятерка. Вот у нас гурты 98. Восьмого года ММД. Стандартный, как и прошлого года. Девяносто седьмого. Ничего не видно медь. Все, дальше. Петербургский монетный двор. Девяносто двор. Вот так раз. Здесь 114 монет. Из тысячи. Тоже большой тираж. Но здесь, если так пересмотреть, здесь есть и хорошего качества. Я не знаю почему. Может они долго лежали в банках. Характеристики технические у нее стандартные, обычные, как у предыдущих. Я не знаю, нужно ли озвучивать их. Так, вот что я хочу сказать. По поводу ценников. ценников. Вот, обратите внимание, значит, с 1997 -го года у нас они стоят по 20 рублей, но это сохранность почти мешковая считается, поэтому 20 рублей они стоят. Значит, сразу скажу, по аверсу разновидности нет, только одна разновидность, вот это аверс. По реверсу, по реверсу. Здесь наши доблестные исследователи-нумизматы э, пишут, что у нее есть около шести разновидностей. Именно этого года, 98-го Санкт-Петербург, стоит искать только одну редкую, действительно редкую разновидность. Я не буду вдаваться в подробности, а в остальные, это когда листочек вот этот, который он сверху, да, он э, не касается канта и не просто не он укорочен и это видно и второй листочек, он более выпрямленный то есть он не такой волнистый и встречаемость настолько редко, что если цена у нее 2000-3000 рублей стоит, то представьте, что она действительно редкая значит, я искал Подобная разновидность, разумеется, я не нашел. Сейчас мы посмотрим быстро гурты и перейдем дальше. Гурты у нас питерские вот, пятерка. И вот они тоже все лысые изношенные. С насечками. Переменно с лысым. Так выглядит. Мне это, естественно, не магнитное. Она медная и покрыта мельхиором. Вы сейчас обратите внимание на то, что мы с 99 года переходим на 2008. Да, и удивитесь, почему 10 лет не было чекана. Да, это правда. Но хотя в 99 году были пробные монеты и не ищите их где-то там в кошельке, в обороте их нету. Они изготовлены незаконным путем. Но в 2002 году были монеты, были наборные монеты выпущены и в 2003 готовились монеты для набора, но попали в оборот, считаются очень редкими. И мы постепенно переходим в 2008 году. Так, вот у нас 2008 год. Это у нас Московского монетного двора. Этих монет мне попало всего 38. Всего 38. Значит, разновидностей сейчас... Значит, разновидностей по Аверсу не существует. Только один вариант. А вот по реверсу существует около трех разновидностей. Это штемпель 1.1, 1.3 и штемпель 3.2. Значит, у меня значит, первые два варианта это нечастые, они в хорошем состоянии стоят где-то 200 рублей. А вот штемпель 3.2 это частые, вот они все у меня, все 38 монет. В принципе, год не очень интересный, я думаю, можно перейти к Санкт-Петербургскому монетному двору. В принципе, вот у нас Санкт-Петербургский монетный двор. Всего 6 монет. Да, вот они, всего 6 монет. Существует всего 4 разновидности э, у Санкт-Петербургского монетного двора, но у меня только одна из них. Потому что много есть нечастых, а вот это самая распространенная Их всего у меня здесь. Вот это они все и есть. Штемпель 5.21. Я не буду вдаваться в подробности. В принципе, ну, значит, моя задача здесь только подвести статистику. Сами понимаете. Как я уже сказал, из 1000 монет попало всего 6. И редко, редки, редкой встречаемостью она не является. Можно переходить смело к 2009 году. Так, ну что, друзья. Я думаю, можно перейти к 2009 году. Московского монетного двора. Этот год был э, очень богат на разновидности то включая как магнитные, так и немагнитные монеты. Он был переломным, сейчас я все объясню. Значит, вот это у нас немагнитное. Их попалась 21 монета. 21 монета. Браков, поворотов здесь нет. По поводу разновидностей. Здесь очень много разновидностей, касающихся аверса. Я немножко коснусь реверса. Значит, смотрите, монета у нас не магнитная. Проверяем. Вот. Это магнит. Не притягивается. Тю-тю. Разновидности по реверсу. Завиток касается канта. Это штемпель 5.3 по Сташкину. Это первый. И второй у нас а, завиток утопает в канте. Сейчас мы его найдем. Вот он, второй штемпель 5 и 4. Это когда завиток вот этот он, он утопает в канте. Это обычные, часто встречающиеся разновидности. Из-за вот этих штемпель 5 и 3 мне попалось всего 18 монет, а штемпель 5 и 4 мне попалось 3 монеты. Вот это у нас 5 рублей немагнитные 2009 год. Московская монета, видим, даже медь просматривается, и это остатки мельхиора, видно. Значит, 5 рублей 2009 года, магнитная, вот они все, вот они все. Мне попалось здесь 20 монет, здесь большое разнообразие разновидностей. Очень большое, только в сочетании аверс и реверс как минимум 6, может чуть побольше. Значит, мы основное я мог, смог только подсчитать и увидеть то, что попроще, это количество э, разновидностей по реверсу. Итак, мы сейчас будем смотреть, штемпель снова 5.3 и 5.4. Монета магнитная сразу, вот она притянулась. Московский монетный двор, 2009 год, 5 рублей. Здесь завиток касается канта. Это штемпель 5,3 по Сташкину. Их мне, у меня попалось 7 штук, 7 монет. Остальных 5,4 мне попалось 13 монет. Сейчас я их найду так быстренько. Вот. Здесь завиток, как видно, утопает в канте. Все. Этих монет 13 монет. А. В принципе, на тысячу, потому что я перебираю тысячу монет по поводу Аверса. Здесь настолько большое разнообразие. Основное отличие – это когда вот эта вот монограмма Московского монетного двора. То есть, она под лапой орла то ближе, то приспущена, то приподнято, разновидно, то немножко вправо, немножко влево. Поэтому подробно я не буду останавливаться, есть ресурсы в интернете пожалуйста или просто возьмите купите в интернете так будет проще то есть, и, искать их не нужно собственно давайте гурт посмотрим это 5 рублей 2009 года магнитное. обратите внимание на гурт который слева первый и слева э, второй они вот реаль, реально различные то есть судя по всему здесь тоже есть разновидности но я не буду тут колупаться Теперь переходим в э, Санкт-Петербургский монетный двор 5 рублей Значит, мне всего попалось 4 монеты Которые не магнитные Вот они, вот они, бедные несчастные у меня Действительно очень нечастая встречаемость Если мы вот так сейчас разложим Значит, что я хочу сказать У меня все 4 монеты одного штемпеля 5,21. они обычные то есть, регулярного чекана. Есть еще штемпель 5.22, но он мне не попался. Он, в принципе, нечастным считается. Это то, что касается Аверса. По Аверсу разновидностей нету. 5 рублей 2009 Санкт-Петербург. Это не магнит. Вот так выглядит у нас гурты, гурты, гурты. Вот они, гурты, гурты, гурты. Значит... Санкт-Петербургский монетный двор, 5 рублей. Это все магнитные, можно проверить без проблем. Вот они, хоп, повисли. Чик, чик, чик, все. это магнит. Разновидностью э, у них очень много, как минимум 6 только почти, почитано. По реверсу у нас есть штемпель 5.21 и 5.22. Сейчас мы их быстро вычислим. Сейчас я их объясню, где эти... Как их различать. А, вот, обратите внимание: здесь краешек листочка заострен. Это бутон может быть. Да. Он заострен. Это значит, что это штемпель 5.21. Мне их попалось 6 штук из 8. А мне нужен еще скругленный, посмотреть. Где он у меня есть? Нет. Вот вторая разновидность ревеса. У нас вот этот вот, э, скажем, лепесточек или бутон, не знаю, ладно. Этот лепесточек у нас круглен. Это штемпель 5.22. Их мне попало всего две монеты. То есть, в принципе, это нечасто. Это считается нечастой разновидностью, если всего две из тысячи... Э, монет, но это регион Москва регион Москва по поводу разновидности Аверса здесь тоже огромное количество разновидностей, то есть вот, этот, вот эта монограмма Санкт-Петербургского монетного двора, она может быть распод, под лапой расположена расположена, то есть немножко вправо, немножко влево, то есть немножко приспущено, приподнято поэтому я особо тут не рассматривал вот эти группы подгруппы А, Б, С Аверса. Все, значит, ребята, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик, писать вопросы в комментариях, я обязательно отвечу, либо сейчас, либо попозже. Так, друзья, переходим к 2010 году. 5 рублей. Это год в принципе интересный для нумизматов. ну так, чуть-чуть. Это все, что попалось мне обеих монетных дворов. Я могу прямо сейчас перебрать Сан-Петербург, у меня всего 2 монеты. Вот первая так, вот вторая, все. Предлагаю начать с Московского монетного двора. У этих монет, Московского монетного двора, 5 рублей, есть в основном разновидности по Аверсу. Здесь есть разновидности по подгруппам А, Б, В. То есть в основном это внимание на монограмму монетного двора, товарный знак. Он может быть расположен под лапой орла по-разному. Из 1000 монет... Мне попалось всего 7 монет московского монетного двора 5 рублей. Всего 7. Да, и монеты все магнитные. То есть это сталь с никелевым покрытием. Не надо говорить, что эта монета редкая. Если в прошлом году я перебирал такой же, грубо говоря, мешок 1000 монет, мне ни одно не попалось. Но в этом году мне попало сразу 2. Учитывайте, что это регион Москва, а не Санкт-Петербург. Я думаю эти монеты есть значит это в принципе год немножко скучный разновидности по аверсу и реверсу только одна вот она у меня в руках все притягивается магнитом абсолютно магнитится легко я их пущу в оборот чем мучить чих откладывать ну, можно как бы, да. В принципе, я могу подвести итог. У этой монеты, санкт петербургского монета Нодорова, нечастая встречаемость. То есть, и никакая она не редкая. Штемпель здесь по реверсу, как я там обратил внимание, по-моему, штемпель 5.22 и все. То есть, бутон там скруглен. Вот, собственно, это все монеты 2011 года. Да, их немного, это год скучный, это год неинтересный, я сразу скажу, если вы видите у себя в руках, вам на назначу попалось, сразу бросайте в оборот обратно. Это Московский монетный двор, здесь мне попалось из тысячи тридцать монет. Вот такой у меня штемпель, здесь всего одна разновидность, и то их в принципе много встречаются. вот это у нас реверс 2011 -го. А вот это у нас аверс, то есть нет разновидностей. Год скучный, единственное будет вам интересно в интернете поискать брак поворотов. Вот я искал браки повороты, их нет. Ну повылавливали, вот и все. И, может быть, какие-то особые браки там раскол штемпеля, не прочекан, может быть, все. Это год скучный считается все. Идем дальше и постепенно переходим к 2012 году московской монеты. Вот. здесь у меня 52 монеты попалось из 10. В принципе, этот год считаю скучным, неинтересным интересным для изучения. Ну, у него по версу разновидностей нету. Но у нас обычный. Зато есть разновидности по реверсу. Две разновидности. К сожалению, у меня только одна всего разновидность это все штемпель 5.41 есть еще штемпель 5.42 здесь некоторые отличия по реверсу есть но, разумеется, он редкий его можно найти в интернете без проблем давайте посмотрим вот этот а, значит у этого номинала у этой монеты стандартные технические характеристики, диаметр толщина, металл вот массовый смотрим массовый не про чекан канта в 2012 году был то есть, если у меня их попалось здесь минимум 5, то там еще есть в кушке, то еще есть. Но э, раньше, еще в те годы, я думал, что это реально какой-то не про чекан, слабый удар был, но мне на форуме объяснили, скорее всего, я буду придерживаться этой версии, что здесь была брак в заготовке, то есть нехватка металла. Где-то толщина листа заготовки была чуть поменьше, и когда был чекан, значит монета должна заполняться, то есть металл должен заполняться э, в штемпере при чекане, при ударе, да, а поскольку металла не хватает, естественно на, на металла канта не хватило, в них этих монетах ничего особенного. Так, я перебирал здесь на брак-поворот. Нашел, нету, либо выловили, либо просто мало было браков, поворотов, в общем их не было Вот это у нас гур 2012 года, Москва Ну, кто собирает Гурты, тому может пригодиться, мне это особо не надо Все, дальше А, кстати, и по поводу 5 рублей 2012 года, Санкт-Петербургский монетный двор Не мечтайте их найти, это монеты пробные, их всего несколько штук Известно, то есть они считаются чрезвычайно редкими и не попадали никогда в обращение. Плавно переходим к 2013 году. К сожалению, все. Здесь удалось выловить 23 монеты. 23 монеты. Судя по, по количеству, тираж этого года был средним. То есть, не огромным и не маленьким. Известно две незначительные разновидности. Это штемпель 5,3 и 3, и штемпель 5 и 5,4. Значит, вот здесь по разновидностей нету. И штемпель 5,4. Вот я их отложил специально. Вот для сравнения. Слева первое, это утопает в канте. А справа крайне, это касается канта. То есть, это две незначительные разновидности в реверсе. Все. Интереса у нумизматов Не представляет Значит, Встречаемость я сказал Всего 23 монеты Давайте быстренько гурт это... Сейчас мы вот Давайте смотреть Вместе считать Вот это гурт 2013 -го. Он идет стандартность тех годов, с предыдущих Следующий будет такой же ну, Потому что один и тот же гуртильный аппарат а, Вам наверное интересно 2013 -го года 5 рублей Санкт-Петербургского монетного двора, я нашел 0. просто ноль монет, но э, не стоит думать, что у нас сильно редкая, поэтому если сейчас мы заглянем в интернет, посмотрим цены, мы увидим, что в мешком состоянии цены начинаются от 30 рублей поскольку регион Москва мы не нашли, то есть это нормально я думаю в Петербурге их побольше этих монет поэтому в принципе купить ее можно, редко она не является да, она нечастая. кстати разновидности у нее нет у нее была одна штемпельная пара и все и в конце ролика вы увидите а, общую таблицу за последние два года следующий год у нас по сценарию 2014 для начала количество мне попалось 53 вот таких монеты Таких скучных, неинтересных монеты. По поводу разновидности. Мы сейчас воспользуемся каталогом Сташкина. Здесь есть два незначительных различных. Значит, для начала разновидности по Аверсу не выявлено пока. Он один. Я думаю, все таки использовалась одна штемпельная пара. По разновидностям Реверса есть два незначительных вариации. То есть, тут все дело в краешке пятерки. Ну, по сути, здесь была одна штемпельная пара. Я не считаю, что сильно такая разновидность. Значит, технические характеристики у нее стандартные, как и у предыдущих годов. Сталь с никелевым покрытием, диаметр все тот же, масса, гурт, толщина и так далее. Браков, поворот, браков поворотов здесь я не выявил, так искал. Как бы нету здесь браков поворотов. Вот и Гурт, 2014 год, 5 рублей, все, ку, ку всего 3 монеты в этом году, 2015 года, можно не считать, в... я помню, когда я перебирал в 2016 году, я нашел 6 монет, потом я перебирал через 2 года, в 2018 году мешок ни одно не нашел. Тыщу монет перебрал. Сейчас тысячу монет перебрал. Вот три монеты попалось. То есть в принципе она нечастая будет. Чуть-чуть она еще есть в обороте. Первая партия. Первая партия вот этих вот монет 2015 года московского драма появилась только осенью, по-моему, в октябре. Штемпельная пара. Скорее всего, здесь одна штемпельная пара. Разновидностей по реверсу нету и разновидностей по аверсу нету. Для того, чтобы появилась новая разновидность, надо, чтобы штемпель треснул, просто раскололся. Я смотрел в интернете, смотрел, я нашел неполный раскол штемпеля этого года. Полного нету, есть неполненную. И, скорее всего, на этом остановились. То есть, дальше не чеканили монету так как на носу уже был 2016 год. Ну и в следующем году, в 2016, у нас был уже новый герб. В этом году, этот год был последним со старым гербом. Далее, что тут искать по поводу браков-поворотов? Вот так, если смотреть, брак-поворот. Их нет. Тут всего три монеты. Штемпель здесь старый. По-моему, это 5. Штемпель 5.3 реверса. Все. Дальше. Хочу обратить внимание на каталог Конрос. Каталог Здесь цена указана всего 5 рублей за эту монету 2015 года. Но хочу, хочу обратить внимание редакцию, что цена, нужно изменить, она поменялась. В интернете за эту монету просят в мешковом состоянии или почти мешковом уже 50 рублей как минимум. Тут смотреть особо не, нечего. Из трех монет гурт смешно. Вот год 2015 -го года. Санкт-Петербургский монетный двор не чеканил монету данного номинала. Вот он наш 2016 год. Московский монетный двор. Я перебрал тысячу монет, мне попалось 43 монеты. Вот он новый герб. Красиво выглядит. Я помню, как их люди очень активно, очень, очень активно собирали, откладывали. Даже я начинал так делать. Потом показала практика, что их очень много в обороте. Технические характеристики у этой монеты стандартные: остались с никелевым на покрытием. Известно два незначительных варианта. Это как минимум сразу нашли. Это штемпель 531 и 541. Что нашли потом, не буду. Утверждать, я думаю, еще будут разновидности. Два обычных штемпеля с незначительным отклоняет. То есть это вот этот завиток примыкает к канту, либо утопает в канте здесь. Сейчас посмотрим. Здесь. Вот здесь он утопает. Сейчас найдем очень быстро, где примыкает. Тоже утопает. Вот. Вот завиток э, примыкает к канту. То есть... Обе разновидности обычные. Браков, поворотов я искал, браки, повороты. Так, искал, искал, брак, поворот. Нету здесь ничего. В сети очень много можно найти монет с браком не про чекан. В основном, очень часто не про чекан именно Аверса. Так, Санкт-Петербургский монетный двор не чеканил монету данного номинала. Сейчас посмотрим быстренько. Гурт. Как раз для тех, кто любит коллекционировать и перебирать гурты. Вот они, гурты 2016 года. Вот он, наш 2017. Вот этих монет явно больше, чем в прошлом году. Значит, из 1000 монет я посчитал. Здесь 82 мне попалось. Значит, разновидности по... Аверсу не выявлено, как и в прошлом году, в 2016 А вот по реверсу здесь э, сразу было обнаружено как минимум две разновидности по реверсу. Э, это штемпель 5.31 и 5.41. Тут который почаще, это 5.41. Вот он у меня в руках. Это он чаще встречается. Вообще разновидностей... Э, возможно побольше чуть-чуть просто идут споры там варианты немножко все сумбурно я так скажу поэтому я думаю разновидности еще будут по реверсу значит основное ви вид видимое отличие у, у реверса это завиток касается канта либо он примыкает к канту и все это основное видимое отличие у этих разновидностей значит технические характеристики все те же все повторяется из года в год 7 браков поворотов нету ни одной хотя я искал проверял по странно монет много 2017 год московский монетный двор еще раз я повторяю это игурты во видали целая ведерочка 2018 года монеты то есть много много много Опа. а знаете сколько их здесь 162 монеты Да, на 1000 То есть в принципе это много Это грубо говоря 16% всех монет Находится в обороте из 5, из 5 рублевого номинала Так, ну какова история Я помню, что первые Первые монеты появились Весной 2018 года Первая партия И потом выходило, выходило, выходило Много Сразу были обнаружены две разновидности По Аверсу разновидностей тоже нет в этом плане тут все скучно по реверсу было найдено сразу две значит это штемпель 541 который чаще встречается и 542 чуть чуть пореже который встречается тут все дело в том же канте который ну то завиток при примыкает к канту либо утопает в канте вот это вся видимая основная это все видимое основное различие Стандарты у этой монеты все те же, это сталь С никелевым гальваном покрытием, вес 6 грамма, диаметр ну, там, 25 мм и так далее, толщина 1.8, то есть все-все то же самое. По поводу браков поворотов. <музыка> вот, смотрим, сначала на эту камеру, вот смотрим, здесь есть небольшой поворот градусов так 30, вот смотрим, брак поворот нашелся небольшим поворотом не знаю рублей 200 может будет стоить только московский монетный дворчик чеканил э, это, этот номинал вот гурт 18 года ммд все я думаю этого достаточно <къем> вот он теперь нынешний 2019 год знаете сколько здесь мне попалось мне попалось 22 монеты нынешнего года Первые монеты появились в марте этого года и до сих пор сейчас они в обороте, то есть в Москве их уже, то есть они как бы уже есть и до сих пор чеканятся, я думаю. Качество чекана, давайте посмотрим качество чекана. Ну нормальное бывает, конечно, бывает конечно не очень. Все один и тот же стандарт, стандартное все. Так, а по аверсу. По версу скорее всего, пока разновидностей нету и не будет. Да по реверсу сразу могу сказать, этот у нас бутон утопает в канте, это штемпель 541. Да это с прошлого года повторяется, не первый год он, по-моему, начался с 2009, чеканится первые годы, потом там, 16. 16, 17, 18 точно этот штемпель использовался. Меня удивил цвет. Вот эти две, а я их отдельно отложил, у них разного, они разного цвета. Вот если так посмотрите, что у них абсолютно разный цвет. Я не знаю, как, какая тут цветопередача. Справа немного темнее монета 2019 года. Реально немного темнее. Левее светлее, это основное количество их. Попало всего две такого цвета. То есть вот это раз, раз и два, вот они. Я не знаю, почему они такого цвета. Если кто-то знает из вас, напишите, почему они такие чуть темненькие. Тё, потому что мне первые мысли приходят в голову, что либо это никель немножко был таким загрязненным. Да, это же горева на покрытие. Либо сюда добавили медь, оно темное, либо.. Не знаю, что можно добавить, цинк, марганец, не знаю для чего. Темпель один и тот же, 5.41, прям видно. Здесь завиток утопает в канте, и здесь завиток утопает, утопает в канте. Здесь, по сути, гурты у них мне ни о чем не говорят. две нашего 2019 года современная монета. До сих пор чеканится, я думаю, до сих пор развозится по регионам. Mm. Все, теперь, как я обещал, статистику за 2 года по встречаемости. В принципе, эту таблицу вы можете распечатать, сделать скриншот, где-то у себя в соцсетях, это как бы не возбраняется, она в открытом доступе, эта информация. Итак, здесь, я, здесь представлены две таблицы, вот в первой таблице сразу за 2 года цифры встречаемости 5 рублей на 100 на тысячу монет а здесь по порядку все идет с 97 по 2019 просто давайте сначала с первой строки посмотрим 97 год вот мы видим здесь стать ну как бы статистика она повторяется в 2018 году одна и в 2019 почти такая же то есть это все в рамках погрешности скажем так мне пришлось выделить красным цветом те монеты на которые я бы хотел обратить внимание для себя, в первую очередь. Вот 2008 год, Санкт-Петербург. Резко уменьшение в два раза сразу. То есть, был 11, в 2018 году стало 6. Можно, можно ли сказать, что это погрешность? Не знаю, но стоит обратить внимание. Далее, 2013 год я тоже выделил красным. Второй год подряд ни одной монеты не попалось на 1000 монет. Есть еще, допустим, смотрите, 2009 год, Санкт-Петербург магнитная. В прошлом году 0 попалось, в этом году... 8 попалось сразу монет, то есть как-то статистика это немножко, ну она и как бы интересная, то есть очень большая погрешность, да, грубо говоря. Далее, 2015 год, в прошлом году ни одно не попалось, в этом году сразу три, то есть ну тоже это в рамках какой-то статистики. Пока мы переходим ко второй таблице, не забывайте подписаться, ставить лайк, колокольчик и так далее. Вот вторая таблица. Здесь, здесь монеты встречаемости по возрастанию, и сразу первые три года, 2013, 2010, 2015, они не частыми. И хорошая стратегия была бы, к примеру, там штук 10 в идеальном состоянии купить, заслабировать, и пускай лежат лет 10, наверное. 5-10 лет, то есть они всегда дадут прибыль. А далее оно идет просто по нарастанию, больше и больше. Тут уже сами смотрите на что обращать внимание, где. тут оно идет пропорционально тиражу. Чем больше тираж, тем больше встречаемость. Средний тираж, средняя встречаемость. То есть тут я не буду комментировать ничего, здесь очень все сумбурно. Дальше вниз переходим. Больше всего мне попалось монет 5 рублей. Именно 2018 года. Обратите внимание, 16%. В, обор в обороте, именно в регионе Москва 16 это в принципе много, то есть тираж был достаточно большой, рядышком идет уже 98 год, то есть, это говорит о том, что тиражи были огромные, и вот сразу я хочу обратить внимание, где-то 70% всего обращения. Это седьмой год, 98 и 2017-2018 год, то есть, два предыдущих года и два первых года. То есть, это все монеты. Это основная. Часть в обращении 70%. То есть тут тоже стоит немножко так поразмыслить. В принципе, все. Не буду отнимать время. И всем пока.